Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Криптошарк. В этом видео на обзоре продолжаем, как говорится, гонять, мочить биржи. Сейчас у нас полонникс В общем, давайте быстренько разберем, какие у нас здесь хорошие бонусы, какие у нас здесь есть плюхи, как мы и сколько мы сможем здесь заработать. В принципе, без особых, скажем так, усилий и без вложений. Ну, может быть, с небольшими вложениями. Все в зависимости от вашего мастерства. В общем, по бирже, что у нас? Обыкновенные травы, фьючерсы, ничего сложного. Понятно, в принципе, удобное, понятное меню. Что уже хорошо? Комиссия у нас ждет до 60%. То есть пришел человечек, ваш друг, вы кого-то позвали или там еще любым другим способом кого-то привели. Вы получаете до 60% комиссии с его, скажем так, движений по бирже, то, как он там занимается, торгует, либо еще что-то в этом роде. Также программа поощрения есть, очень интересная. Так что, если у вас там какие-то интересные идеи, какие-то предложения, можете здесь полазить, посмотреть. И довольно-таки серьезные для кого-то, для кого-то может не совсем серьезные, нормальные деньги, вы сможете здесь заработать. Также торговать здесь без комиссии можете сами, никаких комиссий Просто залетели и все. И занимаемся список торговых пар, на которых вы можете покупать, продавать, торговать. У вас никаких, будет, никаких не будет комиссий. То есть, в принципе, это очень-очень хорошая новость. Потому что, на самом деле, вроде бы комиссии маленькие, но если вы хорошо торгуете и у вас хорошие объемы, то, на самом деле, может очень много денег теряться никуда. Что еще очень хорошо... Можно купить криптовалюту, сразу же пополнить. То есть Visa, MasterCard, Apple Pay. Соответственно, вы можете с помощью, скажем так, этих средств залить себе денежку. И у вас будет криптовалюта, которую вы можете торговать. Лаунчпады. Я думаю, лаунчпады скоро еще какие-нибудь появятся. То есть, о чем это говорит, на раннем этапе вы можете залететь, в какой-то проект купить сразу же на бирже токенов. То есть, это уже проект получается доверен то, что представляет биржа. И на этом сделать, опять же, хорошие иксы. Также давайте разберем самое интересное. Соревнования по торговле фьючерсами, биткоин, герои, операция Skyhook. Залетаем на фьючерсы, делаем там хотя бы немного сделок. Я не ошибаюсь, если не ошибаюсь, то, кажется, 6 сделок хотя бы надо сделать. Соответственно, после окончания конкурса Выиграли вы там, не выиграли, там какие-то, может, у вас не получилось наторговать много. Предоставляем э, участникам бонусы в виде э, пробных средств для торговли фьючерсами, которые можно будет использовать в течение 90 дней для торговли получения прибыли. Скажем так, раздадут по 20 баксов. В э, эти 20 баксов вывести не можете. Но если вы с этих 20 баксов заработаете деньги, то есть вы там заработаете 40, я не знаю, там, а то и выше там, баксов. То есть двадцатка, как они вам дали, вы с нее просто торгуете. Если у вас все получается хорошо, торгуете, всю прибыль вы можете спокойно вывести. Ну, а двадцатка так и останется здесь. В принципе, как по мне, очень интересная тема, заманчивая, потому что уже, помимо этого всего, уже это второй раз запускают. Также ребята, которые как бы просто для себя торговали фьючерсами, на самом деле еще и залетели сюда. И, как говорится, Позанимали призовые места и выиграть там, ну, вроде бы немало, вроде бы немного, там, по 500, по 300, по 200 баксов. Почему бы и нет? Особенно если вы торгуете, вы можете залететь и, как говорится, на этом подзаработать во всех моментах. Ну, также для новичков тоже будет очень удобно. С 20-очки там где-то что-то покрутить, на самом деле, очень интересно. Так, кстати, у нас все хорошо. По итогу, чтобы нам здесь сюда попасть в этой... Операции Skyhook поучаствовать, да? Что? Пишем никнейм для турнирной таблицы. Пишем email, mail скажем, который привязан к бирже. И, соответственно, реферальный код от вашего любимого блогера. Реферальный код CryptoShark. Соответственно, когда вы поучаствуете в данном мероприятии, вам по итогу дадут не двадцаточку, а 40. То есть вы сможете уже с большей суммы начинать торговать на фьючерсах. Соответственно, у вас уже в два раза больше шансов, э, ну, в кавычках шансов, там, да, э, заработать э, больше денег. Ну, по крайней мере, уже будет проще, уже будет легче. Поэтому, ребятки, залетаем на данную темку. Промокодик там все подкреплю, все будет красиво. Э, как говорится, пока есть халява, пользуйтесь, занимайтесь. Так что, как-то так. В общем, ребята, на этом у меня все. Напишите свои комментарии, что думаете по поводу. Это движухи. Поддержите видео лайком, подпиской на канал. Но как бы на этом у меня все. Поэтому всем удачи, всем профита, всем пока.